Приветствую, с вами Сергей Бердачук и в этом видео я хочу рассказать о том, что для привлечения клиентов на ваш сайт, для повышения продаж, надо ориентироваться на разные уровни клиентов, на разные состояния клиента. Юджин Шварц выделил 5 уровней состояния клиентов. Это очень важно, очень надо решить проблему прямо сейчас. Ну, Допустим, отказалось сердце или почка. да, то есть. Проблема очень критическая и уже не так важно, где взять решение, продукт, который решит эту проблему. Человек максимально быстро ищет. Или даже банально, человек голоден, не, ничего нету, съесть хоть что-нибудь. Вот это вот так, такое состояние. Следующий этап, это когда продукт аварии, это человек знает уже о вашем продукте он уже сделал выбор и он стоит перед выбором какой конкретно поставщик вашего ну, поставщик этого продукта ему лучше всего подойдет например ваш магазин ваш интернет магазин тут критерии это насколько доверяют вашему магазину какие условия доставки насколько удобна покупка как можно проплатить следующий этап это solution это решение проблемы. Человек знает, что как решить проблему, что ее можно как-то решить, но он не знает, какой конкретно для этого требуется продукт. Поэтому тут мы ему выстраиваем именно цепочку, чтобы показать варианты решения вопроса при помощи вашего конкретного продукта. И заводим людей на ваш сайт именно по, по этой технологии. Следующий этап состояния это.. Проблема, то есть когда у человека есть проблема, в общем-то это типовое значение продающих текстов, под них пишется, под про, про, классическая структура это э, проблема описываем, pain more pain solution, то есть это боль, еще больше боли и решения проблемы при помощи вашего продукта то есть продающий текст такого уровня прописывается и самый последний уровень это когда человек не знает он не знает что ему нужно он в состоянии неопределенности очень часто такие эмоциональные покупки происходят когда вот что-то идешь и увидел или хочу вот эту вот машину хочу красненькую или сумочку там женщины Выстраивайте на сайте разные цепочки, максимально больше контента под все уровни ваших клиентов и удачных вам продаж. С вами был Сергей Бердачук, сайт проекта Больше большепродаж.ру. Удачи вам!